Всем привет! Меня зовут Евгения. А, почти год назад я сделала коррекцию методом смайл. Больше было волнений и страхов делать или не делать, но в этой клинике, все страхи мои были развеяны. А, персонал очень высококвалифицированный, и просто все сомнения и страхи были сняты в ту же минуту. Я ни разу не пожалела, все было очень здорово, быстро. И главное, теперь я вижу очень хорошо, практически на 200%. <смех> Поэтому я очень довольна. И всем своим знакомым, кто какие-то сомнения имеет, либо сомневаются о возможности этой операции, я рекомендую прийти и снять все эти сомнения, сделать свою жизнь яркой и удивительной.